Всем привет, дорогие друзья! С вами Данил Яценко. Сегодня будем проходить Армагеддон. Сегодня у нас Ассасин и Маньяки. Вот, я решил проходить Арму каждый день. По возможности каждый день. Так что теперь вы можете на канале увидеть у меня прохождение Армагеддона. Если не каждый день, то постараюсь часто снимать ее. Вот. Сегодня я проходил Армагеддон с... Никита Ивановым, он у нас в клане на четвертом месте, у него 500 тысяч рейтинга. Вот. А перед просмотром этого видоса, ребята, хотел бы объявить э, о наборе пиарщиков мой паблик и на канал YouTube. То есть требуется пиарщик, который будут реально пиарить мой паблик, скидывать всем ссылки, пиарить мои стримы будут, канал YouTube пиарить будут мой. Вот. и за это я буду платить им реальные деньги. Ну, или голоса, это уже как э, по желанию. Вот, требуются пиарщики, ребята. Э, за работу, конечно же, я буду платить деньги. Вот. Э, и аудитория должна быть живая, а с сворникса, не накрученная никакая. Это я буду проверять, и они должны реально актив какой-то приносить. Вот, то есть, должны ставить лайки, комментировать записи и так далее. Ну а также плачу 100 рублей, ребята, э, тому, кто найдет мне клиента вот, на Рубиновую Лигу. То есть, если вы привели ко мне клиента, и он закажет у меня э, Рубиновую Лигу вот, на заказ, то вам 100 рублей за то, что вы его привели ко мне. Вот. Надеюсь, я все понятно объяснил. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, а также вступайте в группу Вормикс-услуги Данила Яценко, вот. И приятного просмотра вам. Все, давай только нормально, сейчас натупим. Короче, я иду, я иду травить сразу же. Ты тоже травишь, только ассасина уже как-то. Так, чтобы он тебя не задел. Блин. Как как... Ну да, блин. Короче, вот так стою, вот так стою, нормально. Он не телепортируется. Ничего он не сделает, если что. Э -э да, минку поставь в поле, кинь охранника, кинь, чтобы не телепортировался. Там вот где стоишь, почти кинь там чуть левее. Да, две мины. Полеохранник траве. Иначе, как бы, он тебя зауронит потом, если ты не кинешь полеохранника. Вот здесь, да, кидай прям. Так успей, все, успей только. Чтобы заюзали они. Ай-яй-яй. Да нормально, нормально. нормально. ну, он хотя бы не телепортируйся. Не должен. Но он тебя может зауронить все равно. Но если он телепортируется, я же этот, его охранник буду. Да, вот видишь, ты, ну, не, ты как бы живой, да, ещё. <просу> тебе, тебе надо было к охраннику вставать. Да-да-да, мне надо было к охраннику вставать. Мне уже не вставало, я время, я просто понял, Но я ты... не хотел это. Ну ты заюзаешь, везде. да? Да, я заюзаю. Заюзаю, я могу Или я тоже барашка-то могу вставить. Можешь, только другому уже. Да, да, да. Да, да. Сейчас я его добью. Может, ты просто убьешь его тогда? Не? Добить просто вот этого? Погоди, я его сам добью, походу. Не, не добил. Так, я юзаю, это да. да. И тоже барашку, наверное. Не, кинь блок лучше. потом. Да, Тут, тут тоже охранника стоит. вот там видишь, где есть слева. Так, и блок, и блок. У меня же... так, так красный тоже нормальный, ты чё? Белого тащит не всегда тоже. Смотри, что делается. Нормально. Нормально, нормально идет. сейчас. Я просто добью и все. Он ничего не сделает, То, что поле стоит пока что. Все, давай, и добивай его, жаль барашка, и добивай быстрей, чтоб не мешались тут эти. Тут у нас главный босс это ассасин, эти мешаться будут только. Только он может выскочить потом в конце. Не дай бог выскочит. Все, взрывай. Все, остался Сасин, как бы этих мы легко добили. Вообще арма сегодня легкая очень. Он ничего не сделает, то что Перчу стоит. А, ну сделал. Надо ближе ставить. Надо ближе ставить Перчу. Надо ближе ставить. А ты затрави еще раз его. Да-да-да. Или, или я затравлю. Mm, я не знаю. Давай ты затравишь, а я давай тогда якорь. Давай. Только давай встань сверху, где мой охранник стоит. Да, да, да, да. Там где-то охрана. Иху как бы еще стоит один нормальный. Да. Я не стоит за это. Потом я еще я как его сделаю. А потом ты снова блок кинешь. Или, нет, я сейчас блок... Я сейчас блок кинул. А, и Во, я сейчас блок кину, а, кину чтобы он не я изнул. Все изнул. Но я все равно блок кину, нам хп надо. А, нет. Или нет, нет, надо быстрее добивать его. Надо быстрее убивать его, потому что это стоит. Перча, перча, да да, да. перча пропадёт, потом он, вот это, вот это Да, лучше быстрее добить его, чем... чем ждать овца больше снимет поэтому я овцу хотя здесь она выскочила видишь я тупанул я очень тупанул вот это очень плохой ход был не повторяйте за мной <мех> я про про прос просрал якорь это был очень важный якорь ой я не знаю что делать можешь газ да ну ну сам ты уйдешь потом ты там первым стоит там сам наверх у тебя прыжок двойной не, я вниз туда где-то выйду. Давай я барики кину внизу. Давай. Вот где, мне здесь да, барики. Не-не-не, тебе надо охранника кидать. Он, он на барике протанется. Он тебя уже убьет же сейчас. У меня охранника нет. Ты сейчас очень близко встаешь к нему, он тебя убьет. Если он будет использовать авиадар свой, ну не авиадар а этот, супер атаку свою, то он, он тебя убьет. Повер, повер, повернись к нему лицом. Лицом. Жопой я не успел. Бля, ну ты дурак. Ну, я согласен. Но он тебя не убил. Ну, нормально. Блин. Делаем. М -м -м. Я, короче, ухожу наверх. И в ловцы дают. И... А я кулу могу простодать? А ты там дальше будешь играть? Но я его не убью один. Лучше не рискуй. Да я наверх пойду. Тоже наверх пойду и Давай. Потом будем овцами его. А, а, да, да, да. Не, лучше не надо, лучше два перса пройти. Не, не, только не туда он тебя убьет здесь. Только охранника поставь, охранника поставь. У меня охранника нет, туда не, ко, мне иди, иди, иди, иди. Фрес, ко мне, иди, ко мне, иди туда. И фриз, ко мне, иди, ко мне. И фриз. О, весь из зал. дела. Якоря у нас нету. Якоря Можно, знаешь, что сделать? Минка на ло. Две минки, да? Или одна? Одна две не успею просто надо его чуть ниже скинуть как то он тут будет мешаться просто он все равно у него видишь как бы он, он может простреливать может потом еще да так, там... его надо чуть скинуть куда туда так, там, или я дать? как хочешь можешь вверх вверх можешь Верху, yes. давай, я тоже думал верс. -то... Скинь чуть его туда влево чуть. Ладно, нормально. Он пока не будет. Мне кажется, стоим не очень мы немножко. Ну, ладно. Сейчас я ч, я, я затем на ход просрт, нормально? Да, да, да, да, И тоже верт. Хреново, что якоря Очень хреново. Два якоря было. Сейчас четыре овцы пойдут. Да. У него останется где-то хп 200 кто-то может якорь этот не якорь может, не отсюда, да, нормально. да там вот туда скинешь как раз видишь да, ты его скинешь туда влево вниз в эту ямочку видишь там ну не ямочка такая типа область И где он настойственно не добьет никак скинул ну, а, ясно с тобой Ворот у него было, ты его утопил. И сейчас он и свое, утопили. не, не нормально все. Сейчас можно вниз съебывать и авиак. Да. Нам повезло сейчас на самом деле, но все равно бы он не убил двоих. Давай атмику поставлю. Все, раз охранники есть, нормально. И напал, напал, да? Напал, да, да, -да жари его. И я потом буду жарить его. А нет, подожди, у меня кабан, я его лучше за уроню. У меня атака. Смотри, как он уронит. Смотри, смотри, смотри, смотри. Да все, прошли, прошли, походу. Да, да, да, да, походу, да. Изи, изи, смотри, я сейчас Савя его убиваю, я коврами. Посмотри на мою атаку. Сколько у тебя? Да, да. Так, 70... 80 атаки. Не, -яй -яй. да все равно сейчас добьет, атомка моя да, люб... ну, я думаю, не добьет. Никак двоих Никак нереально. Да, он даже не пытается добить, он даже не пытался. Все. Прохождение удачное получилось. Все, ладно, давай, я пойду монтировать, я тебе что то напишу там. Вот. Смотри, подожди, помоги мне команду сделать. Ну вот такая сегодня легкая арма была, ребята. Прошли мы ее очень быстро. Главное не попадаться ассасину под урон. Вот, и вы пройдете ее так же быстро и легко, как и мы прошли. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И всем пока!